вообще первый секс должен происходить как в сказке так вот если вот про это говорить Ну, должно быть все очень красиво, душевно, романтично так чтобы вы запомнили лучшее воспоминания на всю жизнь не по пьяни там «Э, привет да не, не, не, в, не в таком состоянии что потом об этом не хочется вспоминать, да? Не, не так, что вы путаете имена, это там Петя или Саша, охренеть его знает, там, кто это был, да. Вот. То есть это должно быть как-то красиво, потому что для, для, вообще, для женщины это, ну скажем так, вот вы представьте, забегая вперед, да, то есть вот этот мужчина оставит вас информацию. Минимум на 7 лет о себе. То есть, вот он вас войдет своим нефритовым стержнем, и 7 лет, вот его сознание, все, что вот он там делал в своей жизни, все, что он там наработал в своей жизни, все его прошлые жизни, огромный кусок информации вам он как бы в первую чакру посылает, а во второй это потом хранится. И вот под... а потому что женщина – это хранилище информации. То есть вы как бы носительница информации. Вот. И, и мужчина, вот вас – это вот кусок себя, вам «на, поноси 7 лет». Такой вот амулетик дает да, о себе. И э, если вы не хотите носить это 7 лет, то э, нафига вам сказ... спрашивается с ним интим? Вот если вы хотите, да, смотрите, как-то вот он такой неплохой вроде бы, можно поносить 7 лет про него инфу ну, без обид, да, тогда как бы, ну, другое дело. Ну, вот, поэтому подходите к этому, ну, серьезно. И чем больше вы друг друга узнаете до секса, тем больше вероятность, что это перерастет во что-то большее. Да, есть исключения, но это исключения, мы исключения не разбираем. Да, нет нету смысла избирать, избирать какое-то исключение, там один из ста случаев. Да, и, и нам, нужно, нам нужно понимать некоторую закономерность, да, как в большинстве случаев бывает, для того, чтобы ну, как-то себя обезопасить и начать с какого-то хорошего фундамента. Да? Потому что если мужчина начинает секс с вами как с объектом, симпатичным тельцем, скажем так то его энергия и его отношения дальше этого тельца вашего симпатичного не уйдут в ближайшее время. Он просто будет воспринимать. Так, вот у него, как вот у собаки Павла, Так, симпатичное тело, возбуждение, наслаждение. Вот. Это вот будет там про вас, например, про, про какую-нибудь там продажу. Будет вот такая вот как бы у него в голове картина. Да? Чтобы было еще э, интересы, ценности, э, какие-то планы, э, личность, необходимо пообщаться до секса. И про все это рассказать. И узнать у него тоже. Тогда будет не просто, типа так, э, ага, вот, э, вот это, например, там не знаю, какая ему там, Галя, да? Не, не будем про вас, да, какая нибудь Галя, да, Галя, Галина, да, вот, и он смотрит, ну, что Галина там, ну, что-то там было с ней смутное, да, что-то там, вот, а так он будет смотреть, например, к нему и будет видеть, о, вот здесь как бы история, здесь личность уже есть, и, соответственно, к вам будет отношение как к личности, а не как к тельцу симпатичному, вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы к вам как когтейль относились, нужно давать сразу. Сразу говорить, так, пошли, блин. вот Запомнишь меня как красивое тело. Если не хотите этого, хотите большего от мужчины, расскажите про себя, узнайте про него. Месяц, два, три месяца. Вообще есть критерии. Торопите меня. Ладно, вот критерии. Если вы смотрите на мужчину, и вы представляете, что вы от него беременны, и у вас не елкает где-нибудь, сердце не схватывает, вас не забирает скорая, да, у вас не, не сжимается там нижняя чакра от ужаса, да. А происходит такое, что вы представили, что вы от него беременны, и у вас на душе тепло какое-то. Вот. Значит, с этим мужчиной можно спать. Вот. Это первый шаг. А второй шаг – у него вообще спросите. И посмотреть на его реакцию. Дорогой, представь, что я жду от тебя ребенка. И что он скажет? Если у него там <свистит> нижние чакры сжались, да, руки зачесались, пот, там, он стал задыхаться, например, там, или просто в резами или стал нервничать резко. Однозначно, он не готов с вами. Он не готов на интимную жизнь этот мужчиной. Потому что надо брать э, главное – если мужчина готов, скажем так, иметь ребенка, значит он готов наслаждаться. У него есть на это право по карме. А если у него только вот ну, желание там слить излишки из баков, да, потому что накопилось там за неделю, а что-то дети, да, куда-нибудь это так, фонтан это слить. Ну, ну, пускай занимается самостоятельно этим. Да. Для кого-то же снимают там все эту порноху. Вот так. А вы не разменивайтесь на это. Или пускай ищет таких вот э, женщин низкого... Не знаю, как даже сказать. Низкой самооценки. Низкой самооценки женщин пускай ищет. Сейчас таких много. Вот мое мнение такое. И одно обусловлено прежде всего некоторыми знаниями психологическими и э, тем, что если вы хотите серьезного мужчину, нужно к сексу относиться тоже серьезно. И к себе относиться серьезно, потому что вы 7 лет будете носить память об этом добром молодце. Минимум 7 лет. Минимум.